Квартира на Мамайке с ремонтом, видом на море по цене Черновой в жилом комплексе Ассоль. Друзья, всем привет! Жилой комплекс Ассоль находится в микрорайоне Мамайка на улице Ландышевая, всего лишь в 15 минутах пешком от пляжа Куба. Здесь же ЖД-станция. Рядом социальный университет. Прямо недавно открылась школа. Рядом с домом конечная трех автобусов, набережная речки Псахэ, всевозможные сетевые магазины, в общем, вся инфраструктура в непосредственной близости. Территория жилого комплекса «Ассоль» закрытая, нет проблем с парковкой, и находится он относительно на ровном месте. До центра Сочи буквально минут семь на машине, хороший выезд сразу на дублер городного проспекта, ну и можно выехать по улице «Виноградная». Жилой комплекс «Ассоль» состоит из двух корпусов. Въезд на территорию. Тут тоже есть несколько парковочных мест. А эта лесенка приведет вас на улицу Крымская. До новой школы всего лишь 350 метров. Возле подъезда клумбы с пальмами. Ведется видеонаблюдение. Подъезд выглядит вот так. Лифта 2. Общий балкон для тусовок. Следом на море. С балкона видно, что есть детская спортивная площадка. И нет никаких проблем с парковкой. Итак, заходим в квартиру, общая площадь 80 метров, полноценная двушка, несколько балконов с прямыми видами на море, совмещенный санузел, смотрите какой просторный, кухня, высокие потолки. Левый балкон застекленный, стоит диванчик, вид покажу с другого окна и отсюда можно выйти в спальню. Далее, смотрите сколько кукол саблей и так далее. Второй балкон. Вот с таким потрясающим видом. Море как на ладони. Видно даже Морпорт. Территория, как я уже говорил, закрытая. Нет проблем с парковкой. И еще одна комната. Все они изолированные, как вы видите. Аля камин. Тоже застекленным балконом. Давайте вот так еще покажу. И хатанговой мебелью таким же потрясающим видом на всю мамайку. И, соответственно, море. Друзья, ноябрь месяц, вы посмотрите, какая красивая за мной зеленая стена. В общем, стоимость данной квартиры 22 миллиона, а это ниже, чем в некоторых стройках. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. На у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.